в моем телеграм-канале будут видео выходить исключительно те, которые не вошли в общий эфир и которые вообще я хотел на самом-то деле удалить, но и как-то удалять вообще неохота, поэтому, пожалуйста, вступать в, мой, в мою телегу. Ссылка на нее будет где-то внизу.